Я пришел стать новым королем. Это ты виноват. Козлайтят! Козлайтят! Козлайтят! Козлайтят! О, Слащат так вот он посмотрел в кинопятере «Короля и он Хочу есть! Замари крючка! Нифига себе. Нифига себе, что мне теперь делать? так замари! Блять! Замари, так замари! Ну вот и все, дорогие друзья. Я просто не знаю, как это комментировать. У меня сих пор это в психике чуть это не, до, не до понимает, что вообще это сейчас было и что я только что посмотрел. Краткий пересказ Короля Льва. Это даже лучшая этого ремейка, да? Да, это слишком упорно. Да почему как-то сразу вырос с одного червяка? Непонятно. Господи, что это было? Пумба с Какуно-Мататой. Это же просто гениально? Я это в трендах, блядь, на пятом месте? Что это такое? Просто пиздец. Блядь. Ну, в принципе, трендов достойно. Я аж покраснел. Просто идеально. Не, но ну это прекрасно, друзья. Это прекрасно. А есть что-нибудь еще такое, нет? Ну что ж. Знаете, получилось реально прикольно типа можно даже не смотреть а, весь мультик а, блин и тут все будет понятно типа кто кого зачем почему и как у меня просто нет слов одни эмоции реально сделано года мне всегда радует вот эта вот тщательная прорисовка волос у дофа это прям вот его фишка уже такая и такая анимация типа дебил нет дурак короче забить Что это такое? <связывается> это было смешно. Блин, чуваки, львумба это просто, это типа шедевр. Я хочу это пересмотреть еще раз. А теперь тупо чилим. А, да, даю, что... Самое забавное в этом видео, что я полностью понимаю, что здесь происходит. Я прям полностью понимаю, что здесь происходит. Ты понимаешь, что здесь происходит? И если ты не понимаешь, что здесь происходит, то пойми. Молодец. Вот. Теперь на этом все, дорогие друзья. Я надеюсь, вам понравилось. На это, короче говоря, краткий пересказ трудов под названием Король Львумба. Вот. Вот оно то, что должно было пересдаваться. А вы там своих королей вов пересдаете в 3D. Все? И вы меня просили вот это посмотреть? Ну, типа, блин, все это, конечно, очень интересно сделано. То, что всех вот так вот размазывает, раскручивает, все ходят как дурачки. Но, блин, одна минута. Я не знаю, я даже не успел, знаете, понять, что происходит особо. Я понял то, что здесь был показан сюжет. Но, блин, ну, ну, можно было как-то это сделать поинтереснее, мне кажется. Более чем на минуту, что ли. Раз уж человек этим занялся, то, блин, не знаю. Такая вот моя реакция. Я не знаю, мне кажется, ну, двух миллионов это точно не стоит. Если, конечно, на моей реакции будет два миллиона, тогда я скажу, Львумба, блин, офигенно. Реально, ну, типа, круто сделала, да, прям, от души, душевно. А так, ну, я не в восторге. Ну, в принципе, ну, пойдет. Ну, типа, ну... Ну, честно... Одна минута, но они полностью описали э, сюжет фильма «Король лев». Я ходила недавно на фильм, в некоторых моментах плакнула, но, честно, мне мультик нравился гораздо больше.